коллеги, в такой сложной и напряженной обстановке мы еще сессии в Думе не открывали. Я считаю, что эти два месяца коренным образом изменили ситуацию, в том числе и на фронте. Военно-политическая операция против нацистов-бандерцев-фашистов в Украине переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы, и Объединенная Европа. Даже Германия, которая давно потеряла право поставлять оружие, она развязала две мировые войны, и то поставляет оружие, и своей трагической истории. Поэтому мы должны исходить при принятии законов бюджета, прежде всего из реальной обстановки. Война и спецоперации отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца, у нее есть два исхода, или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания, и каждый в этом зале и в стране должен реально оценивать происходящее. Причем эта война идет на фоне невиданных санкций, по сути дела в финансовой экономической сфере объявлена война, 12 тысяч санкций. Но Европа от санкций теряет больше, чем мы, и она почувствует это зимой. Хотя некоторые говорят, не переживет, Европа переживет эту зиму, американцы переживут выборы, но для нас ничего не изменится, если мы не будем умные, сильные и волевые. В этой связи для нас принципиально важно понять, что главным инструментарием, который уничтожали советскую страну и бьют по нас, является русофобия и антисоветизм. Пятая колонна не ослабила обороты против нас по линии русофобия и антисоветизма. Это ярко проявилось в ходе прошедших выборов, которые в ряде регионов превратились в спецоперации, где урезали партийные списки, где разогнали наблюдателей, где за ноги вытаскивали тех, кто пытался честно проконтролировать. Я надеюсь, что руководство Единой России на это отреагирует. Главное сегодня победа куется в тылу, а для того, чтобы тыл был крепким, нужен принципиально иной бюджет. Мы для этого приложили все усилия. Еще раз призываюсь вернуться к той программе, которую наша партия или у силы вам предложили. Первое – это бюджет развития 35-40 триллионов. Он хорошо осмыслен, оснащен пакетом законов двадцатью первоочередными мерами, соответствующими поправками и уникальным опытом народных предприятий. Я настаиваю, чтобы вы рассмотрели в ходе диалога и обсудили вместе с нами. Приглашаю к этому осуждению правительство и предлагаю нашему председателю договориться перед принятием бюджета, провести консультации со всеми ведущими министерствами, с правительством, чтобы знали позицию каждого и реальные предложения были рассмотрены. Что касается послания президента, оно не выполняется по всем основным составляющим. Поэтому бюджет должен быть принципиально скориентирован, и в нем определены новые приоритеты. Ненормально, когда за пять лет страна потеряла 3 миллиона, и в этом году потеряет еще 1 миллион. Главный показатель успешной политики – это состояние здоровья населения, образования и проложителей жизни. Все показатели продолжают ухудшаться, не улужаться а не улучшаться. Я плохо представляю, как мог губернатор, который 3-4 месяца работает, получить 80% избирателей, есть только один способ: смухлевать или забить мозги, или отучить людей ходить на выборы. В этой связи настаю на том, что мы внимательно еще раз прочитали последнее выступление президента на Восточном форуме. Я с ним обсуждал эти проблемы. Он еще обозначил четыре принципиальные задачи, и надеюсь, что они прозвучат здесь из уст моих коллег в первую очередь. Задача первая – ТрансИП и БАМ. Если не расширим даже трубу, которую мы повернем на восток, и вот и эшелоны, они там не пройдут. Мы не можем перебросить 40 миллионов грузов. Мы давно предлагали с нашей командой и Мельников, и Кашин, и Коломейцев, а Харитонов Ахрип, он четыре раза выступал на Дальневосточном форуме и говорил об этом. Напоминаю, что Трансип строили по указу царя Александра III. Все его отговаривали. Он сказал, не удержим едину страну, если не построим эту дорогу. Построили. Трансип нас спас в 1941 году. Под Москву получили 6 дивизий, которые нас спасли, и одновременно перебросили за Волгу 10 миллионов, полторы тысячи заводов, которые через три месяца поставляли нам танки, пушки, орудия. В одном только Новосибирске 30, 27 заводов было отстроено немедленно. Мы обязаны эту позицию поддержать. Севморпуть требует совсем другого подхода к строительству наших кораблей, они совершенно другого класса. Города 15 крупнейших городов, из них три на востоке, мы обязаны это реализовать. И авиация. Авиация требует другого станкостроения, электроники, приборостроения, робототеки и всего остального. У нас только в Москве было 15 станкостроительных заводов, шашаром покатили. Мы обязаны принципиально рассмотреть эту позицию, в противном случае это снова окажется пустой болтовней. Так вот. Сейчас будет встреча очередная нашего президента Сиди Пинни, послезавтра в Самарканде. Я надеюсь, что она даст исключительно позитивные результаты, потому что стратегическое партнерство с Китаем, а в ШОСе 21 страна и 11 еще просится, носит принципиальный характер. Мы по линии своей партии заключили меморандум и делаем очень большую работу. Володин это видел и слышал на прошедшей встрече, которую мы провели вместе с председателем парламента Китая. Выборы, к сожалению, то напутствие, которое высказал президент всем нам «Единой России» не услышало. Не обижайтесь, но вы не услышали, что система, которая именуется капитализмом, зашла в тупик. У нас не только в тупик. А у нас колоссальный вред принесла стране, только русские потеряли 20 миллионов своих соотечественников в ходе этого эксперимента. Он при встрече с нами, прямо сказал, что в социализме в советской стране много было хорошего и полезного. По-прежнему продолжают хаять вместо того, чтобы написать полноценный учебник. Он потребовал сплоченности общества. Но ну, какая сплоченность может быть, когда в Краснодаре за ноги вытаскивали людей, которые участвовали в выборной кампании и пытались проверить, там поставили очередного Цербера, который не понимает, что выборы это прежде всего программа, соперничество кандидатов и полноценный диалог, там нифига не осталось от этого. Еще один султанат появился на Уйге России, то же самое и при я никогда не думал. Что Вонска-Смолин, наш талантливый депутат, голосовал в списке, в котором три Жуковых было. Но любой нормальный человек, подойдя к этому списку, скажет, законченные жулики не уважают ни меня, ни страну, никого не уважают. Вот каким образом можно это сделать? В Москве Мельников на третьем округе голосовал в списке восемь коммунистов, два наших, остальные все фальшивые, все жулье. Что Собянину нужно? Абсолютно не нужно. Собянин – крупный градостроитель, которого вся планета знает и понимает, что он умеет делать. Не нужно. Это чиновники, которые за свою задницу болеют и которые свой карман обеспечивают. Я считаю, что три операции, которые проводятся, даже четыре в ходе выборов, они полностью перечеркнут политическую систему, которую Путин с таким трудом создавал. И эта система в принципе пока еще работает и бережет страну. Эта дистанка. ну если вы запустили в систему электроники, которая командует американцы, где только спецвойска по этой линии сейчас насчитывают 13,5 тысяч человек, где сумасшедшие деньги. И ваш голос, они там его куда хочешь перенаправят. Они вам на выходе тот результат, который им нужен. Что это Путину нужно? Это полностью дискредитные выборы, которые закончатся массовым беспорядком. Это касается и надомного голосования в ряде регионов. Почти полстраны, пол региона болело Это касается агитации. У нас в Москве ни один плакат больше двух часов не провисел. Все содрали или закрасили. Я призываю вас привести все в чувство в соответствии с реальной обстановкой. Добавьте еще минутку, я заканчиваю. Минут, Ни одной задачи, которую ставил президент всем нам и которую мы все дружно поддержали, такого выбора, такие выборы не решали и решать не могут. Не могут, чтобы вы не говорили. А надо переориентироваться и самим выстраиваться как надо. Мы определили 10 приоритетов. Бюджет развития. Предлагаем немедленно вернуться к нему и рассматривать. Иначе Сулана, он говорит, теперь для меня это самая большая головная боль. Как полтора миллиона, до полтора процента давал на деревню. Сейчас у деревни впервые по тонне на человека получим. Лучший результат даст Клычков губернатор у меня на родине. Семь тонн на человека. Фантастика. Ну давайте купим у мужиков. Стоило 20 тысяч за тонну, стало 8-9, себестоимость 10. Никто продавать не хочет. Им надо сеять, ремонтировать, удобрения закупать. Они сидят без денег. Завтра не будет этого хлеба, а хлеб будет золото, купите 10 миллионов тонн продовольственного и 5 фуражного, вы будете на коне, это зимой, 250 продуктов делают из хлеба, в принципе. Вторая тема, наука, образование, учебники. Давайте вчера стал с Толстым обсуждали линейку примем патриотических учебников от истории до литературы. Пенсионное немедленно надо отменять. Пенсионку никому никогда не простили и не простят. Теперь и ДЭХ тоже не простят. Теперь такие халтурные выборы, все это накапливается. И прожиточный минимум 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах. Закон о товарах первой необходимости регулирует цену у вас на столе. Ну и народные предприятия. Еще раз всех приглашаю посмотреть, как можно работать даже в этих условиях. Вы душу порадуете, а так всем добрый путь.